я бы хотела записать свой отзыв о тренинге «Партихара». До этого тренинга я чувствовала такой накал обстановки, накопился стресс от работы, от каких-то семейных впечатлений. И этот тренинг очень сильно мне помог успокоиться и сконцентрироваться на текущем моменте, на том, что я могу... Все рассеять, все негативное вокруг себя и собрать только то, что мне действительно нужно сейчас, то, что мне поможет, поможет выстроить свои чувства и выстроить свое будущее в позитивном направлении. Ведь Пратихара — это концентрация и отсечение всего ненужного. Концентрация сознания, концентрация чувств, концентрация действий. И поэтому, если у вас похожее состояние, я вас очень приглашаю на этот тренинг, почувствуйте себя заново, сконцентрируйтесь на хорошем, сконцентрируйтесь на позитивном и обретите инструмент, который вы можете использовать каждый день.